You know you know Привет всем, я надеюсь, вы хоть что-нибудь увидите. Потому что сейчас всего 6 часов вечера, но ну, уже 7, да, уже почти 7. Но уже очень темно. Что поделаешь? Я обещал, что сегодня будет что-то необычное. И действительно, сегодня будет что-то необычное, как только я приду на площадку, находящуюся рядом с Москвой Сити. Я вижу, что вы ничего не видите, надеюсь, хотя бы меня видно. А, пока я иду, собственно, есть мысль, о которой хочется рассказать. По поводу москвичей, по поводу работы. Мне вообще не видно, да? У вас просто как будто голос из темноты. Ладно, тогда эту вещь мы, поскольку я уже почти пришел, расскажем чуть позже. Да, вообще нифига не видно ладно подождем собственно было несложно тебя увидеть нет, нет ну как на, ка на камеру тебя вообще не видно никого ни хрена не видно на камеру ты думаешь что-то даст Смотри, я думаю потом пойти, пойти куда-нибудь показать тебе будет типа интервью с куратором узнал меня по штангу. Я узнал по человеку, который делает выходы на столбах, мне показалось, ну, отжимания там, выходы и ну, что да, там делал сделал полу, да, это... Мне показалось это необычным Я тебя ни хрена не видно. Ну, Самый темный выпуск Самое главное, что слышать хорошо Это просто я темный, поэтому меня не бить Вообще, да очень Ну да, отлично я ухожу и там работаю Ой, нет, даже видно лицо, когда, когда подсветок. Хорошо, мы сейчас идем в Мол посидеть, поболтать. Да, ты, да. короче, веди, я просто. Да, понял. Смотри, какая странная горка. Это горка-убийца просто, да, вот, для детишек, спутить. которые хотят покончить жизнь. я хочу на Это экономно. В общем, тогда я пока расскажу про ту мысль, которую я хотел рассказать вначале, про москвичей. Почему я опоздал? Из-за пробок. Москва очень дурацкий город, с точки зрения пробок И... С точки зрения того, что ничего не делается для того, чтобы это решить Но это не самое печальное Печальное, что в среднем москвич воротит на дорогу Час до работы И, соответственно, час с работы это еще хорошо У тебя как? Сколько ты времени едешь на работу? Слушай, я чуть, -чуть не знаю Я вот смотрю, площадка для паркура Да А как ты не заниматься? Я не могу Никто я не, не знает Я ничего не понял вообще Ну ты, типа, прыгай И там лазь я не знаю, да. по-моему, дети на ней так занимаются, они условно для паркура. Да, потому что это какие-то странные ну, конструкции, там понятно, типа, Это те самые те самые, те самые конструкции, которые были в видосе про съемку для V комп... для Village. Я не знаю, И, понимаешь, паркур это же как бы искусство перемещения по да, городу. О, да, ну да. кстати, прикольно да, сделано. Рукоход, рукоход. Да, рукоход, кстати, клевый. Можно полетать ну, фиг знает как все очень сильно трясется, так странно Но эти шарики, я не знаю, я видел уже это, но мне показалось а, ну вот, чтобы аккуратно прыгать ну, в принципе ну, да, в принципе, О, для паркура нравится, тема, может быть а вот это тебе не нравится? Да, это прыгать я... вот по этим штукам, это же тоже круто Забираться на стену, да, слушай, реально. Вот, вот теперь я вижу, что это для площадка для паркура. Просто вот по этой штуке я бы не сказал, что это площадка для паркура, это скорее какой-то скалодром недоделанный. блог. Мы в Эфемоле, я первый раз здесь. В там... первый раз, в это, это нормально, это. здорово. Это здорово, что я не хожу по такому центру в Москве. Да? Правда здорово? Прям. Правда, второй торговый центр в рамках моей 100 видосов. ничего да. Она За 33 дня сходил Это мой рекорд, да. Зато здесь тепло. И это очень радостно. Вот, кстати, как Паша выглядит. Для тех, кто не знает. Я буду очень замученным человеком. Можно только купиться и по Еще год. Да, вот такие вот. Люди курируют воркаут. Все замученные, не выспавшиеся, все время. Голодные. Тема, ну собственно, расскажи ты, ты аспиратор, ты не, не смотрел, да, видео с парнем из закуты, в маркаутерахте? На последнем выпуске я не смотрел, у меня была большая подготовка к этому. Я вообще просто я даже еле успевал выкладывать материал, в группу ВКонтакте, там буквально сел, правда, попить кофе. И после кого уже побежал на работу и сразу позднее буквально нож работал. Ну Индире, поэтому я, вообще... Не, ну, ну мы все очень пропустил. потом нас, на, нагонишь на нас смотришь. Не, все очень просто, поскольку ты был сначала просто участником, а потом решил стать куратором, можешь рассказать вот о том, что ты вообще решил принять участие в студнефте, как оно для тебя прошло, почему ты решил стать куратором, как это дело пошло. Вот у тебя уже второй, да, кураторский запуск? Первый был ну, весной, да. сейчас да. второй. Как вот? Вот это все, как у вас развивается 100 дней в Ростове. такие такие таки мысли поделиться для тех, кто, может быть, захочет стать... Я пишу людям, маленькие нет, я, я не готов. К сожалению, ну, мало Ну, это были такие мысли, когда я поначалу... Я, я колебался, честно скажу я. Не знал, что я По одной простой причине, ну, был не уверен, что усмысила. Я думал, а как я буду это делать? А как вот, что там, как там? Тем ну, более, у меня не было там какого-то определенного еще стажа и опыта в принципе вообще в раз ты не было вообще никакого там ну я занимался не так уж много чтобы иметь какой-то там уровень и, в моем случае была такое мысль что все пойдет нормально а началось с того что он ну, узнал о программе я поискал в интернете когда стал интересоваться воркаутом. там заниматься начал буквально вот год ну, вот, назад наверное ну, после подавать назад у меня фактически с нуля почти что ворка, воркаут. Воркаут с нуля, да, то есть я ходил там в зал, там что-то пытался укреплять же но потом оказалось, что что не мое, не мозг вот. и закончился огонь, я плыл, не стал ничего больше побесать, и я всегда поглядывал в сторону площадки. То есть я, мне было неинтересно, ребята, которым занимаются, что там плевать будут нас. Сначала это была ну, чистая база, то есть я нашел выходить на площадку там, бессистемно заниматься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 по движению, ничего. Ну и занимался так через станцию потом, там он вот, начал комбинировать, там стал вычислять тренировки, а, делать уже не через день, а так каждый день. А потом узнал о а, программе а, студентного. А, Где-то в интернете что-то не хлебом, поинтересовался, подстал, а, зарегистрировался на вокзал. И начал это ходить. Как раз вот, получается на завтра у нас. Как раз он нашла да, просто осенью. Поставился сын, мы хорошо до конца. Были те моменты, когда ты как бисил базовый блок 49 дней, но это сделал особенно когда ты уже не то чтобы что-то умеешь, а когда есть какой-то начальный уровень, то есть там как говорят, сейчас на 10 раз, мастер там разбился. Однобаза, но летал и несколько раз уже были, знаешь, такие мысли, пропустить просто сильный блок, там что-то как-то. Но мне действительно нашел такой выход, я тоже стал менять сейчас. Я занимался на одной площадке, а потом просто пошел на другую площадку и как бы обновление Стало опять интересно, опять забор появился, там новые люди появились, знакомые появились. и как-то продолжил, продолжил, прошел полностью нет. А потом ужал поводу кулатов. Запустилась по да? Ну, глобальненько, да. При этом не было такого глобального палата по всем, да? Нет, не было. Но поколебался немножко и побеждал. Замолчился я тогда очень сильно с прессой. Дима, который делал прямо материал, разделен туда с ним, как А до знакомства с ним я да, пытался, сам сформувать две дети, короче, я там делал письмо, там привозил до своего короче. Просил все писал там и просто как приезжал на работу. Где-то наверное, по полчаса там рабочего дня сидел тупо просто рассказывал по всей то города, журналы, где-то даже чего там э, было за на радио. ну дальше, чем в контакт, нам оно мне не потому что в газете тоже очень интересная тема, интересно слышать уже, наверное, произошедшие события, которые имели какую-то массу. А запуск, который для них является сравнительным, они не знают, что это, а сколько будет людей, и всем их не интересно. И мне там некоторые отвечали, типа, ну это будет у вас запуск, когда вас соберется там, кучка, ну, может, переднего светильника, а завтра, уже вот вот нет. А потом я написал, там, управление конструктивной спорта в Ростовской области. Вот, они со мной спидались, вызвали меня к себе, я приехал. все короче, подробно рассказал, там, он распечатал ну, дневочную информацию, где-то дал. Они могут открывать головами, хотят что мы с вами связываемся, мы вас поддержим. а если там в быстрый фут, быстрый там здесь у нас объединение нефтералий, то есть несколько, там самые крутые прошедшие, они там есть, там почти городу, там, что-то, что-то, что что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что-то, что Ставишься. Ставишься, конечно. У меня уже было не так, в этот план. Я подумал, если будет, будет там, например, 100-200 человек, что я буду делать. Ну, благо я тогда уже познакомился с поля, там, в 8-м районах. Еще были ребята, которые достаточно подвинутые на плане, в принципе, воркаются, а просто занимаются сами по себе. Но я думаю, что они не потянули бы на дорогу, на дорогу, как дуратора. Да, мы могли бы просто проводить, разбить быть с пушки, проводить тренировка, mm -hmm. раз в площадках, раз в Короче, в итоге, первый запуск, у меня там порядка 200 человек, я хотя зарегистрировал всего там 46-48, но вот до первого, до него, там у нас был запуск, не очень, не. 1 марта если ты 10 утра, а, да-да-да, все, 1 марта, я бы что ППП-8 1 марта, погода не очень, вечер, пришло там человек 5, 2 девушки, она бахнула, что ну, я сейчас все рассказал, покажал, ну, и начали заниматься. И потом сейчас просто люди говорят, ну, это какая-то парадокс. Знаешь, вот парадоксов. Но все время второй запуск «Пайрак» входит более 60 человек на общий сбор», но они меняются, да? То есть это 102 молодых человека, а два старушка пришло. Но один новый, один старший пришел. Вот такая вот тема. Вот. И вот тогда, на весенний, получается, запуск, кто-то там, а в итоге, порядка, на 10-12 человек, но они или по переменам, владеют, видишь, по-друге, ездили. Ну, в принципе, что же, стало? Первый запуск почти никто прошел. Половина слилась на базовом блоке. Потом я ну, а не подобавляюсь ко кому там друзья в контакте. И они слилаются, а потом просто вижу, они ждал фотографии. Все, конечно, они продолжают, дальше поехали в катор, там стыночки, кусочки. То есть, ну, образ жизни, он окальпик переломил человека. И Оказывается, у Паши есть интервью с Димой для оценки ребят. С тем самым. Так что, возможно... Сам, сладеньким любителем. Слади, сладенький он? любитель, да? Сам про Потому что он написал сладенький. Сладенький любитель. Сладенький любитель. любитель. сладенького. это да. Нет, просто ошибся, людей. Конечно, возможно, скоро на сайте появится. Да. да, вот сейчас, в данный момент, я копирую сейчас. Да. Сегодняшний выпуск видео закончил сам. Наверное, верно. Это две растяжки, поэтому не буду тренироваться на улице. Растяжку я тоже не буду показывать. Но я размещу просто ссылку на растяжку на талиб, по которой я занимаюсь. Все делайте ее. Очень хорошая. Очень помогает. Главное, разогревайтесь перед растяжкой, а то что-нибудь себе, что себе потянете и это будет неприятно. Да, ну, да. да, да, да. Это, просто я ногу потянул и просто просто продаю. Вот это все на сегодня. Увидимся завтра на новой площадке. Я буду делать круги. И все. Будем тренировать.